Bonjour les amis. Здравствуйте, друзья! Вместо привычной шарлотки я приготовлю этот яблочный пирог. На вид он чистый янтарь, а на вкус – чистое золото. Рыхлый, сочный, ароматный. Он настолько воздушный, что весь просвечивается насквозь. Не раздумывая, удваивайте порцию. Вы не заметите, как он уйдет со стола. Для теста взбить яйца с щепоткой соли, пока масса не запенится. Всыпать сахар и размешать его до полного растворения. Просеять в яичную смесь муку, кукурузный крахмал и немного разрыхлителя. Крахмал дает этому пирогу необыкновенную воздушность замешиваем тесто и заливаем растопленное сливочное масло тесто готово отставляем его в сторону на 5 минут и займемся яблоками так как пирог готовится очень быстро чтобы яблоки пропеклись лучше брать мягкие сорта типа golden разрезать их на небольшие кубики Дно формы застелить пекарской бумагой и смазать сливочным маслом. Присыпать дно сахаром в перемешку с ванилью или ванильным сахаром. Засыпать квадратики яблок и еще раз присыпать сахаром. Равномерно залить тесто, стряхнуть форму и отправить в разогретую духовку. Выпекается пирог при температуре 180 градусов. У меня он там стоял ровно 30 минут. Готовый и чуть остывший пирог отделить от бортиков формы, перевернуть и снять бумагу. Вот что у нас получилось. Пробуйте, готовьте. Я вам желаю приятной и вкусной дегустации этого янтарного пирога. Делитесь рецептом с друзьями. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто!